Нам всем начисляют бонус 50 USDT. Из этого бонуса мы можем без вложений получить выплату 0,5% каждый день. Когда мы насобираем минималку, мы можем их вывести без вложений. Также мы можем сюда вложить деньги, заработать на протяжении 5-10 дней, 20-30 дней и вывести свое тело депозита более подробно я расписал в своем телеграм-канале этот проект копилка с выводом депозита в любое время за снятие мы здесь потратим 5 процентов также нам начисляют бонус 50 долларов с которых мы можем работать в данном проекте без вложений и сейчас в этом видео я хочу вывести деньги посмотрим как быстро мне они придут на кошелек кто не в теме кто первый раз здесь есть четыре тарифных плана я рассматриваю первый тарифный план полтора процента в день здесь минимальная сумма инвестиций от 10 до пяти тысяч долларов также здесь есть вот калькулятор можете кликнуть на любую криптовалюту посчитать допустим если вы инвестируете к примеру, 20 долларов в USDT TRC 20 ежедневно вы будете здесь зарабатывать 0,3 доллара также есть партнерская программа, она на 3 уровня. Первый уровень 3%, второй 2%, третий 1%. И за достижение определенных э, оборотов. Вот, когда у вас оборот команды будет 1000 долларов, вы плюсом получите 10. Когда у вас оборот будет 5000 долларов, вы плюсом получите 50 долларов. Ну и так далее. Проект работает э, 2 дня, здесь уже... Общая сумма инвестиций более 107 тысяч долларов, почти уже 4 тысячи участников. Проект набирает обороты, люди в него инвестируют и люди здесь зарабатывают. Также в дальнейшем здесь подключат баунти программу, там где мы сможем зарабатывать еще на видео и на разных там постах. Вот мой депозит на 1000 долларов, я могу его в любой момент закрыть. Ну, если я сейчас закрою, я немножко здесь потеряю. Мне, мне это не устраивает. И вот я здесь уже заработал 30 долларов. 15 уже вывел. И сейчас 15 выведу. Также здесь есть баннеры для размещения рекламы. Кто умеет размещать рекламу, может скачать вот эти баннеры, разместить рекламу. И есть еще баунти программа. Там, где нам будут платить за видеообзоры, за пост в Facebook, пост в Twitter, пост в TikTok и пост в Telegram. Итак, на моем балансе 15 долларов, нажимаю кнопочку «Вывести». Выбираем здесь ту криптовалюту, на которой у вас есть баланс. В моем случае это USDT Web 20. Выбираю криптовалюту. Кошелек у меня автоматически здесь подсвечен, так как я его добавил в разделе «Сейдинг», что я вам рекомендую. Вводим сумму 15 долларов и нажимаем кнопочку «Вывести деньги». Итак, запрос на вывод средств успешный. Нажимаем Confirm. Вот дата, время, 15 долларов. Давайте сейчас я перейду в свой кошелек Binance и покажу вам выплату. И вот она, друзья, выплата. У меня уже на кошельке с небольшой комиссией. 14,7 USDT у меня уже на кошельке. 30 центов комиссия. Также хочу вам показать презентацию, которая уже появилась официально на сайте. Вот, и если мы перейдем, здесь вот английская презентация, ну, русскую презентацию вы можете скачать в моем телеграм-канале. Вот она, русская презентация. И давайте немножко я вам по ней расскажу здесь вот есть баунти программа бонус который мы получим при регистрации 50 долларов когда мы накопим здесь минималку мы можем даже выводить эти 10 долларов без депозита вот здесь все расписано показано кому это интересно сами ознакомитесь и почитайте вот она здесь все расписано показано платят за видео обзоры за пост в телеграме за пост в твиттер ну и так далее Кому это все интересно, все будет в описании. Переходите, ознакомьтесь и зарабатывайте. На этом у меня все. Проект очень-очень хороший, долгосрочный. Всем желаю хорошего дня и всем пока.